Да. Андрей Андреевич, ко мне постоянно на улице подходят люди и спрашивают время. Это постоянно. Что это может обозначать? Эзотерические точки зрения. Каждый человек, каждый человек имеет определенное тепло астральное. Вот такое астральное тепло, оно притягивает людей просто, чтобы погреться. Есть такое понятие «теплый человек», «теплые люди», «хороший человек» ко мне тоже постоянно кто-то подходит на улице время спросить или ж, поэтому я по улице и не хожу езжу на машине. но это такая особенность вот мы солнышки мы теплые мы добрые мы хорошие мы внешне даже привлекательные знаете. ничего с этим сделать нельзя в этом ничего плохого совершенно нет вот как